Первая двусторонняя встреча президентов России и США произвела шокирующие впечатления на американское и европейское общественное мнение. Большинство журналистов и политиков уверены, что Владимир Путин полностью доминировал над Дональдом Трампом, а тот не показал себя защитником интересов США и Запада. Позиция Трампа очень слабая сейчас в американском эстаблишменте. Его критикуют и не только республиканская позиция вот в Конгрессе, там в Сенате, но его критикуют и собственные представители собственной партии. Сегодня республиканская партия США на основном консервативная. Она не хочет идти на переговоры с Россией. Вот. А Трамп он представляет более, что ли, более левое, либеральное крыло демократической партии. Вот его попытка договориться, она, в принципе, консервативных республиканцев очень раздражает. В ходе саммита обсуждались ряд мировых проблем. При этом особое внимание было уделено отношениям России и США, которые по оценкам российской стороны находятся на беспрецедентно низком уровне. Вот встреча она кстати, знаковая, переломная, и вот, что такая встреча состоялась, за ней должны последовать еще большие широкие переговорные процессы, чтобы целый ряд проблем урегулировать. Стоит отметить, что в ходе встречи обсуждались отношения с Китаем. На данный момент США и Китайско-народная Китайская народная Республика находятся на грани торговой войны. Торговые экономические отношения Китая и США уносит выгодных характера за 40 лет после установления дипотношений, объем торговли между странами вырос в 231 раз. С приходом Трампа между странами начались накаляться отношения, сейчас происходит экономическое давление США. На данный момент Китай надеется, что Россия и США после саммита в Хельсинках углублят диалог и сотрудничество, что будет благоприятно для глобального мира и развития, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китайской народной республики Хуа Чуинь Китай приветствует улучшение отношений России и США и надеется, что стороны углубят диалог и расширят сотрудничество что будет благоприятным для глобального мира и развития. Президент Трамп проводит политику ярко выраженного американского протекционизма. То есть он заявил о том, что американские товары должны быть предельно свободные от налогообложения, в то время как все импортные товары должны быть напротив обложены дополнительными налогами. И в итоге мы сегодня присутствуем в ситуации так называемого подхода к торговой войне, которая сложилась не только в отношениях США и Китая, торговых-конкурентных отношениях, но и даже между США и Европейским Союзом. Это первая полномасштабная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее президенты встречались дважды на полях международных мероприятий. В июле 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и в ноябре того же года на саммите ATS по вьетнамскому Дананге. Диана Шилова, Леонард Летяров, Универньюз.